Ученица обновленная не считая бесплатной. Ваше мнение? Карты второе это работа с посторонним миром или это энергия высшего уровня? Нет, это энергия не высшего уровня. Это энергия объяснения работы э, этого генитурного вектора человека. Снимаются образы, отпечатки, которые написаны на судьбе человека. И эти карты показывают. В случае если карты показывают и то что происходит совпадает то тогда человек не вредит человеку его работа для него оценивается как хорошая работа в случае если вы предсказываете события которые изменяют судьбу человека и ваши карты работают неправильно то в дальнейшем у человека появляется заболевание обычно это сердечные заболевания заболевания сосудов и так далее. одним словом показывая на картах не обманывайте людей